вас козерожки сегодня мы рассмотрим очень интересный период движения ретроградной венеры по вашему знаку зодиака с 19 декабря по 28 января ну чем интересна ретроградная венера ну во-первых здесь для вас лично она сыграет очень благоприятную роль, поскольку она будет в вашем первом доме символическом. И как никогда вы будете неотразимы и привлекательны для противоположного пола. Будете очень обаятельны, будете легко настраивать на свою волну окружения, которое будет вокруг вас. И вы знаете, для многих из вас это период, когда проснется наоборот ваша чувственность, потому что Венера, несмотря на то, что она вроде как зажатая, но если ее рожать, то там скроется и та еще штучка. Поэтому я думаю, что многим из вас удастся в этот период создать интересные ну, отношения. Но, но главное, на что следует обратить внимание, что, скорее всего, эти отношения будут из прошлого, потому что есть указания на ретро. Да, иногда бывают исключения из правил, когда люди решают, ну, или знакомятся, или создают отношения на ретроградной Венере, но тогда и у них в карте должны быть такие показатели. Ну, например, тоже ретроградная Венера ну или еще какие-то нюансы, но, но у вас большинство все-таки, давайте рассчитывать на большинство, что все-таки для вас этот период в большей степени может проиграться с тем, что вы можете встретить человека, которого вы давно не видели, но при этом хорошо его знаете. Это может быть одноклассник, одногруппник, это просто какой-то там сосед и давно его не видели, встретились, поговорили, пообщались и вдруг тут почувствовали, что между вами что-то вспыхнуло. Вот в таком варианте действительно есть шанс влюбиться, есть шанс заключить новые отношения. Также это время для тех, кто уже находится в отношениях, пересмотреть их. То есть, многие из вас глянут на своего партнера под каким-то другим углом. Для кого-то сойдет пылина относительно его партнера. И кто-то, может быть, даже созреет для развода, для разрыва. При этом долго не будет находиться в несвободе. Также могут быть еще актуальными темы совместных финансов, потому что здесь Венера будет большую часть идти в соединении с Плутоном. Денежки очень важны, денежки очень нужны. Да, здесь есть также еще указание на то, что партнер будет при деньгах, может быть даже при... Власти при каком-то особом положении То есть он будет материально обеспечен Что для практичных козерожек является очень большим плюсом По своей внешности Значит, будьте внимательны Учитывая, что эта Венера идет по вашему первому дому Многим из вас захочется сделать какие-то интересные изменения в своей внешности Тут два света. Либо не спешите, либо, если будете что-то делать, то делайте с учетом возможного возврата обратно. Потому что, потому что, как только Венера станет прямой, вы можете разочароваться в тех изменениях, на которые вы пошли. Не рекомендуется в это время делать какие-то дорогие покупки, поскольку эта вещь так может впоследствии оказаться невостребованной, ввиду того, что Венера отвечает за наше чувство прекрасного, Вот во время ее ретродвижения у нас это ну, чувство оно немножечко искажается, мы по-другому начинаем воспринимать красоту. Вот, поэтому все, что связано с красотой, то лучше его подвергать сомнению на этом периоде. Хорошо в этот период пересматривать какие-либо долговые свои обязательства, переподписывать договора, хорошо продавать какой-то залежалый товар, который вам долго не удавалось продать. Это же касается и недвижимости. Можете получить очень хорошие деньги, особенно если эта недвижимость к вам перешла по наследству. Вот такие интересные особенности этой Венеры. Ну, а теперь давайте посмотрим вообще, с чем вы войдете в этот период. Ну, во-первых, 19 декабря произойдет полнолуние. Полнолуние произойдет в близнецах. А так как здесь находится лилии, точка искушения, а близнецы у нас связаны с чем? С информацией, то здесь могут быть поступление какой-то неверной информации в связи с этим какие-то неприятные события нарушение какого-то порядка течение дел ошибки, недочеты поскольку это воскресенье постарайтесь вы на этот период ничего важного не планировать проведите его спокойно чтобы чтобы ну, ничем себе не огорчать если вы этого не хотите Возможные ошибочные решения в этот период далее с 19 декабря по 4 января Венера будет находиться в обнимку с Плутоном. Вот, вот этот вот Плутон. И, конечно же, максимально это сочетание будет задействовано для вот тех тем изначально, которые я описала. Это ваша чувственность, возрастание вашей чувственности, вашего магнетичного влияния на окружение. И... Желание, ну, как-то, может быть, по-другому -по создать отношения, как-то по-другому -по вас, вот как-то ваша любовь, ваша чувственность проиграется. Мне почему-то кажется, что может в чем-то освободиться, вот как-то ваша чувственность, больше свободы на вас появится, раскрепощенности. И, да, возврат кого-то из прошлого вполне возможен. Далее с 29 числа Юпитер перейдет в куда? В Рыбы. Рыба для вас это третий дом. Он будет там находиться до, почти до середины мая. И.. Для вас эта тема связана с короткими контактами, с короткими путешествиями, взаимоотношениями с близкими родственниками. Я думаю, что взаимоотношения с ними немножечко потеплеет. Вы как-то будете стараться больше включаться во взаимное, взаимное действие с друг другом. Ну, еще здесь открывается тема эзотерики, увлеченности этой темы, психологии, ну и какие-то творческие. Творческие нотки здесь тоже есть. Еще здесь есть тема больницы и, и посещение каких-то курсов. Это могут быть языковые курсы, а могут быть что-то еще интересное, ну, что вы любите делать руками. Так, с 26-го... По 6 января Венера будет, видите, становиться в одну линию с, с Плутоном, с Меркурием, который отвечает за поездки и коммуникации, и будет формировать аспект к Нептуну. Вот знаете, я бы сказала так, что вот с 26 декабря по 7 января наиболее благоприятное время для того, чтобы путешествовать по своим близким родственникам. И вообще, это не время сидеть дома. Вот, например, если, например, говорить о том, где лучше провести праздники, то лучше не дома. Вот так. Вот лучше в компании, где-то вот своих. Да, даже вплоть до, того, что вот можно с соседями, если у вас с ними хорошие отношения. Ну, это будет ну, как-то лучше для вас, интереснее. И, возможно, даже в этих поездках, пока вы будете ехать в дороге где-то, не дальний, возможно, интересное знакомство. Либо встретите вот как раз вот этого человека своего знакомого, которого вы давно не видели. Теперь 2 числа состоится на новолуние в вашем знаке, в Козероге то есть какие-либо планы особенно относительно карьеры свои, пожалуйста вот после 2 числа планируйте и плюс еще и Меркурий переместится ваш знак и это придаст рациональности вашим поступкам, по крайней мере, вы будете к этому стремиться. Еще знаете, вы и так ну, достаточно такой упрямые, упрямые люди, упрямый знак, и ваше упрямство, оно только лишь в начале месяца будет вас возра возрастать. Слишком большое желание, чтобы ну, было так, как вы хотите. Будете настаивать на своем. Так, с 7 января по 10. Видите, тут будет такой небольшой отрезочек времени, когда лучше вообще отложить любые поездки, куда бы то ни было, и поскольку они могут негативно, ну, негативно проиграться на вашем здоровье. Это как может быть и травмоопасность, а может быть, еще некая агрессивность неожиданная ни с того ни с сего. Ну, то ошибочные могут быть. В результате ошибочных действий могут быть какие-то неприятные последствия для вас. Даже, возможно, какие-то потери в эту дорогу, что-то можете потерять. Так, что дальше? Дальше у нас с 14 января по 25 будет движение ретроградного Меркурия, который отвечает за контакты по вашему знаку зодиака но о чем это говорит о том что вы мыслями будете очень часто обращаться назад назад в прошлое будете встречаться со старыми ну, с людьми из прошлого решать с ними какие-то вопросы задачи и вообще будете часто как-то предаваться различным воспоминаниям может быть даже вам иногда как-то будет становиться немножечко ну знаете как по немножечко погруститься хочется и что-то и Венера ретро, и Меркурий ретро. И вот как-то все прям в прошлое будет обращено. Плюс здесь еще Меркурий, вот он, он будет образовывать такой напряженный аспект вместе с Сатурном и напряженный аспект Курану. Будет у вас в доме <coughs> денег. Так, два, три, четыре. 5. Так, деньги и дети Может быть возникнет необходимость ну, не, Вложить, потратить деньги на своих детей ну, вот Какой-то там сюрприз могут там родителям принести Козерогам И им вот, придется на что-то потратить За что-то за них заплатить либо заплатить за тех, кого вы любите. Вот, ну, то есть здесь идет четко, что деньги уходят вот, на тех, кого любить, любите, и либо на ваших детей. Ну, может быть, на ваши хобби. Ну, например, купите какой-то материал, решите закупить материал для того, чтобы что-то там сделать. Далее, здесь еще есть интересный такой параллельный тоже аспект от Венеры к Урану. То есть, с одной стороны, вы эти денежки потратите, а с другой вы ну, удовлетворите что ли, свое какое-то вот, внутреннее эмоциональное вот, чувство, вот свое наполнение, наполните, что ли, как-то эмоционально. Но все равно, что не делается, то к лучшему. Если дело как-то будет касаться больницы, здоровья кого-то из близких, то здесь все должно хорошо и благополучно разрешиться. Так, таким была первая часть нашего прогноза. Итак, козерожки, Сейчас мы приступаем ко второй части нашего прогноза. Обратимся к другому инструменту, чтобы узнать более подробно, что будет происходить в вашей жизни в ближайший месяц. Итак, как вас будут воспринимать окружающие? Давайте посмотрим, Фу, как. Туз Пентакли ну, Человек, вот видите, тут изображен Хозяйка, хозяйка, которая Он держит связку ключей В своих руках, то есть все у него под контролем Как человек, у которого все очень Удачно складывается в жизни Хорошо как будут у вас обстоят дела с финансовой сферой. Ну, я вижу, что здесь вы переживаете. Почему вы переживаете? Ну, у вас будет помощь. Ну, скорее всего, здесь будет получение денег от различных источников. Это может быть еще и помощь от любимых. Да, то есть какие-то небольшие денежки к вам будут поступать. Так, теперь, что у вас на работе? Давайте посмотрим по работе, что ждает козерожек. Ну, здесь... Трудитесь, все как положено, как все намечено, без каких-либо перемен. Хорошо, что у вас в главных целях, планах, карьере? Ну, здесь вы, я вижу, включаете некоторую хитрость для того, чтобы добиваться каких-то там результатов, на которые вы рассчитываете. И что, что благодаря этому вы получаете? Ну, здесь есть некое расширение благодаря человеку, который вам симпатизирует. Ну, покровитель, короче. Он будет вам помогать. Далее. Далее. Что вас ожидает в доме в семье? Достаток. Достаток, удовольствие. Все хорошо, все стабильно. Это очень благоприятная карта, которая означает сам, самодостаточность. Что ожидает в любви? Здесь идет защита. Да, да, да. Перемены, перемены. Смотрите, здесь идет, возможно, перемены. Ну, это логично по этой Венере. Перемены или смерть во взаимоотношениях. В частности, вот как раз в любви, в любовной тематике. Ну, я бы сказала, не смерть, а трансформация. Что-то по-новому. Как будто бы вы находите какой-то компромисс во взаимоотношениях, вы их переводите на какой-то другой уровень, вы их перерождаете, что-то меняется. Ну, Но за новые я даже не буду спрашивать, потому что на этом перейде не очень хорошо. Ну, хотя, почему бы нет? Давайте спрошу, будут ли новые. Но новые, тут, знаете, такие, скорее всего, это не новые. Скорее всего, это уже те, которые были, здесь за вами человек наблюдает, или вы за кем-то наблюдаете, возможно, человек семейный, ну, пока, пока так. Далее, что у вас по здоровью у козерогов? Здесь необходимость посидеть на диете или от чего-то отказаться. Ну, не обязательно на диете, но, знаете, как-то перейти на какое-то более-менее правильное рациональное питание, что ли, в соответствии со своим здоровьем. Ну, вот, обратите внимание на работу желудочно-кишечного тракта. Да, да, да, да, возможно, даже придется кому-то обратиться. Ну, к гастроэнтерологу, например, по этому вопросу, к доктору. Далее, что вас вообще ожидает в отношениях с детьми? давайте спросим ну, вроде как все легко просто достаточно празднично обыденно ну, без каких-либо супер там страшных качелей должно быть все ровно ровно спокойно ну, вот. кто-то может кстати быть в ожидании ребенка ну летом здесь на летний период больше указывает ну, Вс идт своим чередом, спокойно, радость, общения, радость от общения, все хорошо с детками. Теперь, что еще интересует? Давайте для тех козерожек, которые хотят попутешествовать. Для козерожек путешественников. Как сложится в ближайший период? Сила. Ну, при определенном усилии, да, может быть. Ну, здесь идет потеря энергии, поскольку будет потраченной энергии больше, чем надежды на пол. Значит, смотрите, здесь возможно поездка куда-либо, только лишь при условии спонсорства. Если оплатит вот этот вот мужчинка, вот такой вот человек при власти, заплатит вот это вот денежки, то тогда это может состояться. и вижу, что или вы как-то будете очень... Вы или очень зависите от этого человека, или очень сильно надеетесь на его помощь. Ну, чисто вот от него зависит. То есть, да, если он сможет за что-то заплатить. Но здесь есть также еще указание на, возможную большую потерю энергии. То есть, есть... Как бы опасность того, что получите больше, чем потратите. Вернее, наоборот, потратите больше, чем получите. Так, и теперь, ну, вроде бы все мы просмотрели основные темы. Давайте посмотрим на главный свет. Что вам советует? Что, какой будет главный свет для козерожек на период с 19 декабря по 28 января. Мужчина, обратите внимание на мужчину. Мужчина, мужчина. Что у нас с этим мужчина? Мужчина этот может быть приезжий, какие-то изменения от него зависят. И отношения, скорее всего, имеют тайны по книге Скрытый характер. Какие-то перемены или поездка, связанная с этим человеком. А -а -а -а -а -а -а. Вы знаете, если вы надеетесь на какую-то помощь или поддержку этого человека, то тут, ну, как по мне, это может быть какое-то все-таки путешествие, поездка. Может что-то не получится. Ну, или это не обязательно поездка. Может быть, вы хотите каких-то перемен, связанных с этим человеком. Но пока нет. Пока этих перемен не будет ввиду каких-то сложных обстоятельств. На которые пока никак повлиять нельзя. Вообще, что-то закрывает. Вот эти вот карты, они, видите, тучи и коса, они и косят. То есть, они говорят о негативном результате. Пока нет. Хорошо, давайте спросим. Что козерожек больше всего порадует в этом периоде? лисичка лисичка сестричка что же это может есть у вас друг или подружка, с которой вы в таких хитреньких, очень давних взаимоотношениях. Причем ваши взаимоотношения, знаете, они такие взаимовыгодные. Ты мне, я тебе. Ну, вы же давно с этим человечком. Это может быть мальчик, может быть девочка, но это человек для вас друг. Вы его воспри воспринимаете как друга. Вот они для вас взаимовыгодные. И вот как-то вот ну, вам будет тепло с этим человеком. Очень комфортно. Это может быть друг, подружка, поэтому... Тут недолго гадать. Ну, на сегодняшний э, момент мы уже с вами прогноз закончили. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Помогайте его продвижении. Я еще хочу вам сказать, что когда я э, смотрю для вас прогнозы, в частности на Тароту, то я подключаюсь, я делаю запрос, э, во вселенную и представляю вот для себя абсолютно всех козерогов, которых я знаю, с которыми я знакома лично. Поэтому с кем мы еще не знакомы, давайте знакомиться. Обязательно пишите мне. Для меня важны ваши комментарии обратные. И до встречи в следующих периодах.